Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Провоторова, мне 57 лет. Живу в городе Череповец. Мое здоровье стало шалить. У меня а, после пробуждения утром встаю, и у меня был скован. Такое впечатление, что у меня скована левая сторона предплечья, шея. А правая рука, а, кисть руки... Она не мела. И в течение ночи, начиная, вот где-то с середины ночи, с трех-четырех часов, я каждые 20 минут вставала для того, с постели для того, чтобы кровь отошла, то есть начала пульсировать. Я вновь сложилась, но хватало меня, может быть, на полчаса 20 минут. Вот так я беспокоила не только свое тело, но и мужа. Теперь я могу сказать, что это бесценный подарок от Анатолия Александровича. Я человек, который люблю обучаться. Человек, который мне дал возможность изменить мою жизнь, он направляет, ничего за нас не делает, но он направляет. Я сделала столько для себя. Я даже не помню, какой я была. Ну, чуточку иногда напрягаюсь, вспоминаю, думаю, боже мой, как я далеко ушла, как я изменилась, как стало в моей семье все светло, радостно и счастливо. Конечно, есть задачи, которые мы решаем. И решаем теперь совместно. Я рада тому, что меня э, услышал муж сыновья. Э, ведь это очень важно, когда твое окружение действительно тебя слышит, понимает, уважает, любит это же счастье. Я очень благодарю Анатолия Александровича за то, что э, я э, слушала, слышала, делала каждый день. Да, не все получается. Да, не совсем четко, но меня радовало то, что я делаю, что я иду, и я меняюсь, и мое состояние, мое здоровье улучшается. Рука в середине первого месяца, то есть вот к третьей неделе, уже к концу июль, июня, я не стала чувствовать, что у меня болит предплечье. Как-то оно постепенно ушло, и я только потом поняла, что оно у меня не болит. Кисть руки, она продолжала у меня постепенно-постепенно уходить. Я больше больше начинала спать спокойным сном. То есть уже ночью я не вставала. Но когда начинала писать, то пальчики не мели. И вот я такой немножечко секретик открою. Вот было такое упражнение ну, уже на масштабном уровне. Я поняла, что у меня все прошло. Я радуюсь этому состоянию. Действительно, это волшебно. Действительно, это радость и поют внутри вот колокола, птицы, я говорю, у меня эмоции. И еще хочу поделиться тем упражнением, которое вот сегодня я вспоминала, и у меня опять слезы. Я поняла, что мне еще надо поработать с ним. Но это действительно слезы радости были. Это внутренний мой мужчина, который меня обнял, который меня прижал и сказал: "Ты самая нежная и самая ласковая". Ты меня сейчас пьет слезы. Я ведь этого не понимала. То есть во мне пробуждается женщина. Анатолий Александрович, я благодарю вас. Я благодарю вас, что вы помогли мне достать глубину. Очень глубоко это во мне сидело. Сколько я обучалась. Обучаюсь и буду обучаться, потому что я это люблю. И я знаю, что это ради меня самой, ради моей семьи. И уже на масштабном уровне, ради нашей цивилизации. Это не громкие слова, это действительно так, я это сейчас понимаю. Я выражаю огромную благодарность и менеджерам, и организаторам, потому что на связи были буквально, задала вопрос, тут же идет ответ. Я благодарна всем, кто в нашем чате участвовали. Они делились своими результатами, они поддерживали. Для кого-то это было действительно трудно идти таким путем, но они шли, потому что была поддержка со всех сторон. Вот какой я была, немножко скажу, хотя мне не хочется говорить, какой я была, потому что это негативные стороны. Я была раздражительна, эмоции негативные вспыхивали во мне тут же. Моей семье было трудно и сложно со мной, но сложно от слова ложь. Ну, не было знаний таких. Сегодня я другая. Со мной легче. Со мной хотят общаться. Ко мне приезжают мои сыновья и внучки, которой год исполнилось. И я ее вижу. Я понимаю сейчас знаки, подсказки. Я понимаю, о чем она говорит. Это же здорово. И сейчас я начала понимать, это с марафона 90 дней, потому что там идет такой масштаб. У меня просто сейчас еще слов даже не хватает. Эмоции уже позитивные. Я желаю каждому, кому встречается на пути Анатолий Александрович, просто без раздумий идти за ним, идти в его сторону, идти с ним. Потому что это волшебно, это чудесно, это здорово. Я желаю всем любви, радости, здоровья вечной молодости вечной жизни красоты счастья всем люблю радуюсь радуюсь за всех спасибо